Итак, ребятули, подписульчики, всем привет! Сегодня у нас 4 декабря 2019 года, короче. Находимся на рыбалке на жерлице, если вы имеете возможность иметь хорошее зрение, вы должны заметить, вон те он жерлицы, 8 штук которые стоят, ничего скажу короче, сегодня будет премьера приходите все посмотрим премьеру про ротонов. как я ротанов ловил вот сегодня вот это вот чудо жерлица первое, короче, отличилось я вот поймал вот такую вот щучку короче, она примерно, ну больше килограмма где-то есть так что ждем ждем ждем ждем именно процесса как я ее вываживал как я ее ждал все давайте пока небольшой анонс ставим лайк я липся видос